38, 41, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 22, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, перечень тех комиссий. С правом решающего голоса вместо выбывших, то есть мы должны назначить место выбывших членов избирательной комиссии, вновь назначено. Второй вопрос. Назначение председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка номер 2237 37. Третий вопрос. Назначение председателя участковой избирательной комиссии избирательного участка камня о Назначение председателя участковой избирательной комиссии 252 И заключительный вопрос. О назначении председателя участковой избирательной комиссии 264. Пять вопросов по повестке дня. Какие будут предложения по повестке дня? Принять. Если предложений по повестке дня нет, прошу голосовать. Кто за означенную повестку дня? Кто против? Воздержался к рассмотрению первого вопроса повестки повестке дня Он о назначении членов участковых избирательных комиссий. Участок 22.35, 22.36, 22.37, 38, 31, 41, 43, общем, всех обозначенных участков. У нас было два решения о выводе людей из состава резерва и выводе людей из состава комиссий. В связи с этим у нас возникла вакансия порядка 83 человек. И в связи с досрочным прекращением полномочий членов этих участковых избирательных комиссий с решающего голоса и на основании постановления Санкт-Петербургской избирательной комиссии о зачислении этих лиц в резерв предлагаю зачислить предложенных лиц, которые у вас предложение в состав участковых избирательных комиссий. Будем пофамильно обсуждать, смотреть эти все. Предлагаю список Давайте еще посмотрим. Давайте посмотрим. 35-я комиссия Медонский Максим Иванович. 36-я избирательная комиссия. Логинова Анастасия Владимировна, Бережной Антон Витальевич, Колосов Сергей Аркадьевич. 37-я избирательная комиссия. Афанасьева Екатерина Олеговна. Yes. Я еще вам завидую, я вас Продолжайте. 37-я комиссия Афанасьева Ирла Рафона, Афанасьева Екатерина Олегна, Фанасьев Олег Юрьевич, Рудаков, Павел Андреевич, Чистякова, Светлана Сергеевна, Буровякова, Ирина Александровна, Тумашевская Ольга Алексеевна, Краснова, Ирина Александровна. То есть у нас практически меняется вся комиссия. Комиссия меняется полностью, потому что из той комиссии вышел практически весь состав. А кто-нибудь из этих людей работал до этого в комиссии? люди все работали в комиссии. Работали, да. но в другом Они работали в Краснобордейском районе. Uh -huh. А скажите, пожалуйста, вот. Мало ли у вас есть такие действительно? А у нас его сильно видно. Я понашу их колектив. Они случайно не связаны с родственными связями. Сложно. Но inches, И, maybe, даже если связаны. Даже если связаны, то закон никаким образом нас не ограничивает. Отчество, фамилия, имя. Не ограничивают. 38-я избирательная комиссия. Полочанский Виктор Павлович, То есть, тут вдво двое у нас, да. Калачевский и Кутковский. Да. Есть еще где Значит, она не для вас, Знаешь, а, для вас не а мы тогда с вами можем суббить. Да, да, да. Четверка не стоит. почему бы нет. Ну, вдруг знакомая фамилия? Да. 41-й избирательный участок Кобяков, Артем Викторович. 22-43 Крылова, Юрия Романовна. 44-я комиссия Шишкина, Ира Николаевна. Грищенкова, Вера Натор. 45-я избирательная комиссия Лела Марина Алексеевна и Васильева. Вот, тут, вот здесь у нас, да, здесь у нас, коледия, здесь у нас ну, что, Мы нас не нас можем нас нас вести. Подожди, они предложены? Они предложены Единой России, да. И те, и те, одна идет в резерв, одна остается. То есть, а кто в резерв? Резерв уходит Россия. Васильева. Вычеркиваем, предлагая Васильеву Наталью Евгеньевну вычеркнуть из состава избирательной комиссии. Не, не вносить а оставить только Леву Марину Сергеевну. А Васильева остается у нас резерв. А Марина Сергеевна, вы смотрите, местное отделение Всероссийской области в России, муниципальное образование, муниципальное округ Смолинская. Да. А, она кто? Она кто в этой жизни? Она, да. она педагог, говорит, школа. это в этой школы. Эта школа? Эта школа Росток, 620-я школа. 620-я школа седьмой участок, Соколова Надежда Ивановна, Гапова Яна Владимировна, Седаренко Надежда Васильевна, 48 участок, Семчина, Ирина Юрьевна, 50 22 50 у нас практически меняется полный состав комиссии, мы, помните, Борис Борисович, на прошлых выборах сполна, сполна, сполна да сполна, сполна поэтому мои убедительные просьбы, их личные заявления они как бы реализовались в смене полной комиссии, поэтому вопросов нет, но больше не можем получать то, что у нас было. Ну, старая понимать. Поэтому у нас новый состав комиссии 2250. Дембицкая Наталья Вячеславовна, гель Екатерина Юрьевна, Дембицкий Антон Борисович, еще какие схожие фамилии. Жук Михаил Валерьевич. Да, да, да, да, да, да, да. <со> Нечева, Ель, Никола, Николаевна Булгакова и далее по списку. 20. А скажите, пожалуйста, да. Дембицкая Наталья Вячеславовна и Дембицка Антон Борисович, они не связаны с родственными вузами? Я не проверял. У них. Вот это наличие родственных Так это же хорошо. Возможно, ну как сказать хорошо? Это у, нет, у нас была такая комиссия, которая... Она у нас и есть, эта комиссия. Она есть. В, комиссия, нас, это. в этой комиссии у нас практически все с высшим юридическим образованием. А кто даже есть кандидат в наук, и Эта комиссия у нас всегда на хорошем счету. Несмотря на какие-то там... А э, какой э, для трещин? Конфессиальные и прочие истории. Эта комиссия 2265. Комиссия 2252. У нас тоже изменения, это, это, это комиссия Тян Петровны. Тян Петровна, мать заболела, и комиссия полностью вся уходит. Поэтому приходят новые люди. Шишлов Андрей Александрович Илюшина, Елена Олеговна Патеревайла. Комиссия очень молодая. Третчикова, Маслов, Третчиков, Илюшин. Далее смотрите в контексте. По поводу Шушлов Андрей Вячеславович, насколько он является или не является... Я тоже сказать не могу, в паспорте эти данные не были отражены, в анкете эти данные не являются, отражены. не является, не насчет Илюшины Елены Олеговны, Илюшины Ильи Андреевича, у меня есть некие мысли. А вот по поводу Шашлова, не Шашлова, у вас сомнений нет, вас смущает по поводу Шашлова нет, по поводу Шашлова нет, сомнений просто, ну, я знаю. Павел Владиславович, ну, может быть, действительно. 25-я комиссия, ой, 55-я комиссия, 22-55, Правосудова, Юлия Сергеевна, и Богданова Белия, Федоровна, правосудового, да, 56-я комиссия. Абрамова, Полина Николаевна, Данилова, Анна Александровна. Далее подтекст. У нас какие-то две комиссии, 56-59, это школьные комиссии. Там пришел новый директор школы и как бы, новый веяние в педколлективе. И кто-то из педколлектива уходит, кто-то приходит. Ну и, соответственно, это все отражается еще и здесь. 2256 Абрамова, Данилова, Хали... Халер Багинова, Бычкова на Города. И задолина. 57-й участник. Да. Но это так. Нет, знаете, почему я вот так смотрю на эти смены? Потому что новый состав, вот как 52-я, 56-я, попытка людей есть. У некоторых людей. На, некоторые... Не начнутся там обмороки выборов. Но вот по вновь. помните, какие протоколы мы приносили? Вот проток... Кто-то, кто приносил эти протоколы, мы сейчас и освобождаемся от этого гнета. Это вот 22.50, Заневская нам приносила протокол, где было 57-я комиссия, прореззена рубашка, у нас сейчас будет обучение. Поэтому Конечно, мы для, этого, для этого мы должны, мы должны научиться. Комиссия Хромеева, Григорьева Комиссия 22.59 Кузьмина, Денисов, Туманская, Жукова Комиссия 22.60 Савочкина, Чайкина, Юн, Степанова Комиссия 22.61 Грачева, Татьяна Александровна Анасила, Светлана Константиновна Сироткина Комиссия 22-62. Богомасская Антонова Алина Михайловна, Антонова Дарья Михайловна и Соломатинова Дефедоровна. Комиссия 22-63. Лебедева, Анна Юдина, Горячев Сергей Вячеславович, Ковальчук Марина Васильевна. Мазнева, Ксения Павловна. Комиссия. четвертая комиссия меняется тоже практически полностью. У нас здесь тоже накладка, у нас Ирина, Назаренко, Фомина, Гринштейн, и Бондарева. Да, да, да, и мы Назаренко не включаем, она уходит у нас в рейтинг. Назаренко вычеркиваем. Назаренко. Назаренко вычеркиваем вообще или в резерв? Она остается в резерве, она не входит в состав. Эти люди все находятся сейчас в резерве. И Фомина, так. Назаренко. Назаренко так, у, нас у нас в резерве. Да. Ирина, фомина, Гринштейн. Какие были предложения? С учетом двух поправок, что есть Единая Россия. Ну зачем вот с таким ехидством? Я же человек. А чего скажут? Ну я одному хотела сказать поддержку себе и Долкову, на самом деле. Потому что они будут слаженнее работать. У нас же задача слаженнее работать, чтобы быстрее не было. Четыре протокола. Четыре. Ну проходили. Четыре протокола. 8 по закону не Олег, предлагаю принять решение да. с учетом того, ну, что мы положение. выявили вот данные, двух человек, которые были здесь, на самом деле личными. Кто за предложение принятия решения? Против. сдержались? Ну, Сергей Михайлович, нам нужно все-таки какую-то работу провести, выявить тех, кто на выборах не работал или работал давно. И... Инструктажи, инструктажи, инструктажи. Эту работу меня обязали провести до 26 июня. В списке подать Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, чтобы сформировать список обучаемых членов комиссии дистанционно путем дистанционного электронного обучения. И, ну, это, это первая часть. Это, это, это то, что часть. они формально делают и должны делать. И пусть делают. Это первая часть. Моего. Качество часть. этого дистанционного обучения, ну, ну, Прямо скажем, нелегко, а нужно просто живой инфруктаж собрать и Я, Я считаю, нам нужно если... обучить председателя, секретаря и а зала. А вторая часть нет. такая, мы в любом случае этих людей будем собирать 3-4 раза в расширенном, в узком и в каком-то еще, видимо, очень большом составе с моим или чем-то еще нашим выездом на местах. и там уже будем обучать, проговаривать, объяснять и рассказывать. Как это сейчас? Подключайте меня. Комиссия 2238, 24? я там ну, не счастье быть на прошлых выборах, и это был ужас. Ну, как бы обеспеченный в принципе, одним человеком, председателем этой комиссии в 2014 году, потому что ну, она принимала решения единовично, без значит, мнения вообще комиссии, в принципе, это было, это было очень непрофессионально, она переписывала несколько протоколы, потому что я в икнул потом сидела, и она принципе, пришла значит, неправильно заполнена, потому неправильно посчитано, ну совершенно ужас. И вот я бы хотела обратить внимание на. внимание, обратим внимание, мы можем. Мы, как это правило, у нас делается, мы ближе к выборам распределим обязанности по некому курированию, падрамированию. Мы это делали, эта практика у нас сложена, она рабочая, эта практика. Борис Борисовича были свои, у нас у каждого был свой пул комиссий. Пул, пуст, кул, пул. поэтому и Мы с ними работали, мы приезжали, мы разговаривали, мы объясняли, мы их как наставляли. Но там вообще все было, что можно нарушить. То есть все остальные комиссии, которые я, за, которые, за которыми я наблюдала, как кандидат, да, они были ну, более приличными, намного больше всего этого. Потому Конечно. что реально этот хаос был обеспечен принципе, одним человеком. И все члены комиссии тоже А потом извините, это глубокая ночь, была Женщина такая, да, была там. Она потом в еще приехала и тоже там. Ну, она кандидат медицинских наук, она заведующая отделением. Ну и на руководство. так ради бога, пусть она лечит легкие. Но не пишет протоколы. А что где-то есть? Посадить и меня лечить легкие. Где-то из вузы, где люди учат протоколы заполнять в день выборов. Не знаю, для этого но есть и... мы... Давайте обратим внимание на это. да. да. Коллеги, это, это все серьезные вещи, которые мы потом да, вот... Пере... Протокол, это... Такую вот голову ему должны все это улавливать. Это Лучше все... это на подходах. Это все нормальные рабочие моменты. Но, но, Лучше предупредить. Было... Я, Я понимаю. будет какой-то безумный... Я понимаю. Вообще просто совершенно Я знаю. Это, реш... как... это нужно решать до и во время времени после. Ну, все. Вот, лучше ну, до. Вообще, до. лучше то, да. вот, и во время она решается, потом она решается. Есть законно установленные процедуры, да, ну, если даже что-то не так, законно установлены процедуры. Они ну, а ну, желательно чисто факторы уже. А да, уж да, да, лучше начинать, но мы должны Давайте перейдем ко второму вопросу. Второй вопрос о назначении председателя избирательной комиссии 22.37. два Предлагаю да, назначить. Афанасиу Лейну Рафуну, 65-го года рождения образования высшее профессиональное, председателем мужского избирательной комиссии 22 -37. Какие будут показы? Назначить. Опыт работы. Опыт работы более 5 лет председателя мужского избирательной комиссии. Какой? А в Красногвардейском районе, надо сказать, да. Назначить. Она работает и живет здесь, и практически привязана к территории, где находится избирательный участок. Поэтому для нас это принципиально это который находится на Таврической? Это который находится на Таврической и на территории да. Водоканала. Да. Потому что помните, Валерий Игорьевич, у нас была целая коллизия. У нас место для размещения участковой комиссии было в школе номер 80, а сама комиссия в день голосования переходила да, а, в актовый или в какой то ассамблеи Водоканала, потому да. что реально возможности да. для работы комиссии нет. Когда канал все время с какой-то такой достаточно кислой миной предоставлял нам эти помещения. А коль уже здесь у нас есть возможность без мины это помещение и комиссию разместить, то мы этим вот, мы этой возможностью и воспользуемся. Давайте, Давайте перейдем да, решение. Да, да. Кто за? Единогласно.